Я... Вы тут сообщите, как мне хочется. Ты знаешь, что делать. Итак, второй овервар. Какого хрена я тут делаю спустя столько времени? Так, Макри, я уже тестил. You uh. спасибо за, за напоминание, что тебе надо замутить. Ah. No. Всё, увидимся через минуту. Goodbye. Oh, I like this А, uh, what's wrong with this gun, actually? Cross, ты заметил, что чё-то с пушкой? Пусть у нас слишком много урона. Я... Я танк. Не, в этом. Тренировочным-то кто угодно. Я на самом деле не знаю, как его в первом овервоче. Я ничего не знаю про первый овервоч, кроме того, что он существует. Но ты же в него не играл! Я играл во вторую овервоч, бэк. Погоди, а когда же ты с трурпочерсами играл? Блядь, я, я ж никогда с ними не играл. Разве? Да. А... Что?